Добрый день, друзья. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем наши программы. Время 7 утра город Чикаго, 16 часов, время Московское. Ну и у нас на связи доктор Борис Увайдов в голосовом таком вот формате. Поскольку визуальной связи нету, все-таки далеко Борис находится. Вот. Борис, где? В Узбекистане, правильно? Да, Узбекистан. Да, хорошо. Рад приветствовать, рад приветствовать доктора Бориса Увайдова у нас на нашем канале Заработавшим главный канал Центра Сангейтс, youtube канал. Борис, ну что, как, как вообще дела? Как там у вас там в Узбекистане? Все хорошо? Да, все нормально. Приехал около полмиллиона русских сейчас. Да что вы! Ну, я их не вижу, но они в городе где-то, ну, в главных городах Узбекистан. Полмиллиона? Полмиллиона где-то, да. Вот, как интересно. Ну, я предполагаю, почему они сюда приехали, но говорить мы об этом не будем. Мы давайте лучше поговорим. Борис, давай расскажи. Ну, во-первых, да, твою Твоя деятельность в качестве гипнолога. Ты входил в ассоциацию, по-моему, да, гипнологов Соединенных Штатов, нет? Совершенно верно, да. да. Каждый год я подтверждал, Renewal Till American Hypnotherapy Association. Ага. Вот. Я должен был подтвердить квалификацию каждый год. Ну, где-то в течение 30 лет я был значит, официальным гипнологом, значит, в Калифорнии. А наша ассоциация находилась в Лас-Вегасе, которая подтверждала. Ага. Главная ассоциация гипнологов была в Лас-Вегасе. Угу. Вот. Одним словом, я, значит... Начинал свою деятельность еще в Ташкенте в отношении гипнологии и психотерапии. Учился у ведущих значит, психотерапевтов, профессоров, как Рожнов в Москве, в Ленинграде, Дмитрий Карвасарский. Он приезжал в Ташкент, хотел, чтобы я возглавил вот эту психотерапию именно в Узбекистане. Кстати, вот. кстати, извини, я перебью на секундочку. Помнишь, я как-то организовал встречу, очень интересная была встреча. Она была встреча, ну, не на онлайн, а в офлайн, Но она записывалась, эта встреча. И там участвовал, да, да. Да, участвовал доктор Голбин. Это чикагский доктор, который достаточно известный, который тоже входил в эту ассоциацию гипнологов. И очень известный, он директор Института сна и поведения в Чикаго, диссертацию, которую он защищал в Соединенных Штатах, он MD, медикал-доктор. И участвовал, ты участвовал в, этом, в этой программе, участвовал Сергей Серебряков. Ну, и я вел эту yeah. программу, да, и эта программа была достаточно интересная, поскольку в зале сидели люди на экране. Ты был на экране, поскольку ты не приехал туда на встречу, но <laughs> а мы с Серебряковым были на сцене, значит, и, так сказать, общались. Вот, очень yeah, интересно. Интерес... помнишь, да? Yeah. Да, yeah, Ну, хорошо, у нас сегодня тема-то специфическая, да? иностранные языки. Дело в том, что в 1900, ну точнее это было уже предсказано, в Абхавиши Пурана да? есть такое предсказательное такое труд, который был написан очень и очень давно, и в ней, в этом труде сказано о том, что придет человек, специально придет человек, который значит будет, скажем, введет, короче говоря, в мир международный язык. Вот этот международный язык, English, как он называется, я забыл как на, ну неважно, как на санскрите это звучит. Но короче говоря, международный язык английский. Интересно, что, к примеру, санскритское слово water это water. Вода, да, утром. И очень и очень много слов, очень похожих слов, которые санскритски именно сейчас произносится по-английски. Хорошо, но вот ты какой язык? Ты рассказывал историю, вот расскажи историю, где ты пытался изучить язык, когда приехал в Соединенные Штаты, как мы все уже в возрасте, так сказать, солидном. Нет, до этого, до этого я хочу уже сказать, а, что... Давай. Ну, когда я в медицинском институте учился, я где-то с третьего или класса изучал английский язык. Ну, помню, значит, они давали определенный запас слов. И это все вот то, что вводилось значит, в наш и вот этот медицинский университет не давала возможность понимать и разговаривать на английском языке вот это мучение вот для меня это было мучение и в общем это в школе значит где-то с 3 4 класса по 10 класс я занимался английским языком и ничего не мог понять от разговорного вот, допустим какие-то фильмы или там с иностранцами беседовать даже не было, как тебе сказать, намек это вызывало как бы и агрессию, и неудовлетворенность, и как бы, какая-то депрессия. Вот. вот, я закончил десятилетку, вот. ну, знал очень много слов, мог переводить, значит, с английского там на русский. Вот, тоже возможность такая была. Вот. Дальше я поступаю в мединститут. Значит, в мединституте я продолжаю изучать, значит, английский язык. То же самое. Как говорят перцы, таджики, дар десар, головная боль, понимаешь? Вот, прогресса практически никакого не было. Но я для чего? Мне нужен был английский язык. Я как бы хотел в дальнейшем получить степень, там, допустим, кандидат мед наук, доктор мед наук и так далее. Вот как бы для этой цели, потому что значит, значит в мед институте, как я не знал языка, дат и все осталось. Хотя у меня был хороший значит, знаток английского языка, институт иностранных языков. Теперь я знакомлюсь, я, значит, был очень деятельный, и я преподавал одновременно, кончил мединститут, ну вот, на полставки я преподавал, значит, в институте иностранных языков два раза в неделю науку и оповязку. Потому ну, что ну, и в первом институте, и там я преподавал. Вот. Никакого продвижения в отношении английского языка я не видел. Теперь я кончаю мединститут. Кончил мединститут. Теперь, значит, там работаю, здесь работаю и так далее. Теперь я, значит, занимался гипнологией. Меня учили, значит, и цыгане, гипнозу, и психотерапии, и институт, научно исследовательский институт имени Бехтерева, как я сказал, Дмитрий Карвасарский, первый Ленинградский институт, профессор Лебедев, Бараш Яков Ибрагимович в Ялте, везде я учился у них. Вот. И при том с отличием, значит, гипнологии мне давалось очень легко. И теперь я, когда отработал все детали, я стал выступать уже, я на сцене устраивал массовые сеансы гипноза. И у меня было разрешение, значит, от Дома знаний, вот, я, значит, за разрешение, помню, академика Зуфарова, Узбек, с Минздрава, да, у меня официальное разрешение. Я ездил по всей Средней Азии, и в Киргизии был, вот. и демонстрировал. И в этих демонстрациях я отучал прямо от курения, от алкоголя, от алкоголя, уменьшал зависимость от наркотиков и так далее. И при этом с большим успехом. Вот, теперь... Тогда я не знал вообще, что можно, можно изучать языки под гипнозом. Но не было таких знаний и представлений. Теперь я, значит, завевал большую значит, славу, завевал, значит, большую аудиторию и в Минзере, везде, в городе Ташкенте. И у меня уже консультировались там замминистра, там чеченин был, вот, И в аэропорту я работал, там тоже были большие связи. Почему? Потому что я делал потрясающие результаты в исцелении неврозов и многих заболеваний нервного характера. Вот, дальше, значит... Меня направили, значит, меня направил в правительственную поликлинику. Это были хрущевские времена. Теперь, вот удивительно. Значит, я наткнулся на труды знаменитого Георгия Лазанова, который был невропатологом, то же самое занимался лечением нервных заболеваний. Устраивал сеансы гипноза. Вот. Он, по-моему, второй институт, пединститут заканчивал. Он был багажским ученым. И он, когда увидел, что, что значит, в гипнозе активирует правое полушарие головного мозга и вот эта подсознательная память она увеличивается на 90-95%. Когда он убедился в этом, он бросил свою э, врачебную деятельность и переключился на изучение иностранных языков. И его значит, э, за ночь он давал где-то несколько тысяч иностранных слов. Легко при том. Значит, э, у нас есть сознание, у нас есть подсознание, и у нас есть сверхсознание. И вот это меня очень сильно заинтересовало. Я не знал, что так по гипнозу. Я же владел гипнозом. И я, значит, вот ну интересно. Вот когда ты думаешь об этом, тебе начинают помогать небесные силы. Тебе надо начинать помогать небесные силы. И вот пришел на прием ко мне, я был значит, на приеме в поликлинике, и пришел на прием, значит, э, директор, заведующий, заведующий кафедры иностранных языков в Политехническом институте. И, значит, он у меня лечился, Я, я его вывожу. Вот меня интересует метод Лазанова, я хочу проверить его. Действительно, можно под гипнозом э, активизировать значит, подсознание и сверхсознание и давать изучать иностранные языки. И я его заинтересовал. Он говорит, я тебе дам ответ. И буквально через 3-4 дня он приходит и говорит, я тебя легально зачисляю в университет, и ты будешь приходить два раза в неделю, мы тебе будем даже платить и ты будешь работать с педагогом. Я тогда английский не знал. Ну вот, знал вот так вот. А, П В, Г. И все. Значит, я не владел английским. Теперь я, значит, легко... Человек там 25 было на уроке. Я еще ввел транс и подключил голос педагога иностранного языка и, да, и сказал что теперь вы будете подчиняться, вы будете слышать только голос вашего учителя, и он будет изучать вас, изучать, значит, английский язык. При этом ваша память настолько увеличится, что когда вы проснетесь, вы будете все помнить длительный период времени. То есть, э, до этого, значит, я с ней работал, и, значит, э, мы, значит, эта наука, э, согласно, значит, называется сугестопедия, сугестология, сугестопедия. Он впервые в мире доказал это, что можно в активном стадии э, подсознательной памяти, вот, наверное, мы владеем только 5-7% максимум, писал себе, но ну, у нас есть визионная память, которую мы не используем. Так вот мы можем включить эту сверхпамять, когда человек находится в трансовом состоянии. Теперь она начинает работать с ними, я уже с ней проработал. И что она говорит им? Значит, это было в Хрущевские времена. Первое, что, значит, нужно привить студентам пламенное желание овладеть языком. Потому что если у человека не будет мотивации он через 2-3 недели бросит изучать язык. У него должна быть какая-то цель. Вот эту главную цель надо пробудить и значит, установить любовь. То есть внушить любовь к изучению языка. Чтобы это не было головной боль. Чтобы это не было с, с такими... самодисциплин потом дальше все вот эти студенты у них всякие блоки психологические у них какая-то застенчивость они боятся общаться у них нет уверенности в себе поэтому мы устраняем психологический барьер и внушаем смелость Памяти, ну где-то тысячи, две тысячи, три тысячи слов. Вот. Дальше человек должен, допустим, если он хочет знать английский язык, он должен знать хорошо русский язык. Или, допустим, если он узбек, он должен хорошо знать узбекский язык и английский язык. То есть он должен понимать, то есть какая-то интеллигентность у него должна быть. языком так теперь интересный факт я когда еще не уехал в америку меня слышишь мать да вот. можно продолжать да безусловно да внимательно слушаем да значит я делал значит через дом знаний различные значит эстрадный, значит, гипноз, вот, люди приезжали отовсюду. Одна афиша тогда, у меня до сих пор эта афиша сохранилась, родная афиша с Дома Знаний. Вот, одна афиша приносила мне где-то тысяча, полторы тысячи людей. И представьте себе, билеты стоили где-то полтора-два рубля. И я за неделю Это зарабатывал опроси. больше, Прости, да. это когда? В какое время? Какой год? Полтора-два рубля? 70-е годы. Начальные 70-е. Хурчевские времена. Вот. Я зарабатывал за неделю больше, чем врачи за целый год. Я один раз в Фергане был. Вот. В Фергане там был большой дворец. И я заработал там столько денег... И мы собрались, значит, бухгалтер, заведующие Дома Знаний. Взяли ящик вот. коньяка. Да, я понимаю. Что говоришь? Взяли ящик коньяка. Да. Она говорит, ну, один человек не может заработать столько денег, что будем делать? Ну, этот заведующий говорит, ну, раз в росте, как будто приезжал там оркестр из 12 человек. И сбросьте там, что 12 человек заработало такую сумку. Так они и сделали. Но факт то, что значит, я сам учился, ну, это, конечно, другая тема, но я хотел сказать, что меня слушали и КГБ, меня слушали там, и милиция там присутствовала. И в общем, кто там не присутствовал, они все были в каком-то трансе. Они никогда не видели. Я там футбольные матчи устраивал, я войны устраивал. Представьте себе, имитация, все это имитация, воображение все это. И это все было так интересно. Я сам учился. Вот. Борис, теперь... у, меня, у меня по ходу вопрос. Как известно, очень известный такой значит, товарищ Кашпировский, который был, вот и который делал, ну он как бы врач все равно, но он делал операции под гипнозом, говорят. Или это не был гипноз, когда операции без, без наркоза под гипнозом, на расстоянии он делал. Вот э, как ты к этому относишься? Это действительно так или это что-то э, по-другому? Это 100%, это 100 правда, это не только он. Он взял одного английского э, профессора, хирурга. Он под гипнозом рубил, значит, делал операцию и ноги, руки рубил. И это было трансовое состояние и причем без наркоза. Представь себе, Большинство этих как его, стоматологов тоже владели гипнозом. И они делали экстракции зубов под гипнозу. И человек ничего не чувствовал. Но когда уже нашли вот эту анестезию и так далее, они все разучились. Понимаешь, и это все правда. Но просто человек не понимает, как наш мозг работает. Много еще непонятного. У меня такой опыт был, потому что.. Ну как не поделиться с людьми? Я же устраивал. Теперь вот ко мне пришел, значит, один студент третьего курса мединститута. Его звали Виталий. Я потом его встретил в Америке. Виталик, значит, мне говорит, если у меня проблема с профессурой там, с фармакологией, это самый тяжелый предмет, у врачей сдать, меня ставят на второй год. И я говорю, ну, если ты подашь, он говорит, да, я подамся, я внушаю. Я говорю, ну, хорошо, прямо я там прямо сделал тест, а он оказался внушаемым. я ему первый тест прямо на сцене дал. И он два раза еще ко мне пришел. Я ему внушил все, что он будет читать по фармакологии с каждой страницы он фотографически, я ему фотографическую пазность сделал. Ты будешь помнить все, что написано в этих книгах по фармакологии. И все вопросы, которые профессора будут себе задавать, ты будешь с точностью часового механизма отвечать на все их вопросы. И это будет во что в -то, То есть я раскрутил его высшие подсознательные центры памяти. Это фотографическая память открылась. Вот. Теперь он, значит, пришел на экзамены, все, и эти там люди, которые его, ну, не, не любили, хотели его оставить на второй год. И вот они как бы не хотели, задавали ему вопрос, он говорил, страница такая, и фотографически все Говорил, что написано на этой странице. И они сбежались, хотели его затопить, но не получилось. И им пришлось ему поставить отличную оценку. И он мне сказал, пришел и говорит, доктор, если вы мне это сделали, и вы можете это сделать и другим. Это его были слова. И я его там встретил в Лос-Анджелесе, я его отучил от курения. Он там курил. Вот. Теперь дальше значит Борис, про... у меня уже Борис, прошу прощения, у нас есть вопрос. Можно ли потерять да. вес? Можно ли потерять вес с помощью гипноза, если слушать запись? Можно, если он будет в трансе. Один может быть в трансе, при самогипнозе, то есть аутотренинге, а другой не сможет. Если, если он вошел в это состояние транса и дал себе внушение, это то же самое, что если я бы его гипнотизировал или другой гип гипно, Понимаешь? Все зависит от характера человека, насколько он может исполнить и войти в состояние Самогипноз. Подожди, самогипноза или гипноза? Самогипноза. Он уже сам себя будет гипнотизировать. А, а какая Конечно. эффективность, какова эффективность того, что человек занимается самогипнозом? Я, кстати, когда-то практиковал такие вещи, но это было очень давно. А, но и по сравнению с тем, что будет профессионал-гипнолог, гипнотерапевт вводить этого человека в состояние вот такого вот э, гипноза. Ну, к примеру... Ну, смотри, да. Да. вот к примеру, Майкл, я внушаю, что вся сдоба, булки, все, что относится к артисту, Давай, давай. Прямо сейчас, в... прямо сейчас. Прямо сейчас, внуш... внушай, внушай. У меня там лежат сегодня отложенные две булочки с вареньем, э, с этим самым, с э, вишней, с вишней. Вот. Да. Давай, внушай, прямо сейчас, давай. Да. Вот. Значит, смотри, если человек находится в трансе, у него открывается вот эта сверхсила. И легко можно, допустим, вызывать тошноту и роту. Можно легко, значит, сказать, допустим, я, я тебе даю, значит, лук, я ему даю лук и говорю, я тебе даю самый лучший сорт яблока Семеренко. Ты наслаждайся. Он ест лук, а чувствует что он есть яблоко. представляешь как трансовое состояние работает. То есть мы можем перестраивать его психику, потому что у нас есть сознательная память, сознательное, логическое мышление и подсознательное. Вот. есть еще сверхсознание. Вот я хочу обратить внимание, что это уже не мистика, а это высшая оккультная наука которое ну, мало кто может понять в настоящее время, вот. оценить и действовать согласно тому, что я вас сейчас расскажу. Это величайший секрет. Естественно, это не, то, не от меня идет. Это еще древние египтяне знали, и жрецы древнего Египта. Значит, в чем заключается? Оказывается, у нас сверхсознание... Значит, у нас значит, в голове значит, имеются различные центры. И вот сверхсознание у нас в чипах встроены все языки мира. Ну, как это понять? Это значит понять так, что э, мы никогда не умирали. А мы жили вот сто лет тому назад, допустим, ты, Майкл, был э, арабом. Да, серьезно? 300 лет тому назад ты, да, был, значит, персидский царь или же там, угу. ты был его телохранителем, понимаешь? Ну, Свобода же говорил, мы имеем все языки мира и мы можем раскручивать эти языки, если мы знаем эту технологию. Вот я привожу пример. Я когда приехал в Америку, я с двумя детьми. Значит, моей дочке было три года, она вообще ни одного слова английского не знала. И мы приехали в штат Аризон. Вот. естественно, мы заняты были женой и так далее, а девочка играла с, целыми днями с американцами там, ну там отец. Иногда судил Она целыми днями игралась. За две недели она без акцента стала говорить на чистом английском языке. Вот это, кстати, вот это, кстати, парадокс. Поскольку, ну, примерно то же самое, когда, к примеру, я приехал, да, тоже двое детей, ну, один примерно такого же, вот, а другой чуть постарше был. Но они... Да, естественно, что значит без акцента, они Native Americans, то есть они говорят совершенно, да, вот, хотя мы с ними беседуем по-русски, вообще-то говоря, это редкий случай, потому что сейчас в основном дети, которые приезжают, они мгновенно хватают язык, и вот это парадокс, а русский будет сидеть, ну, родители, точнее, вот. будет сидеть, и изучать, да, будет эти слова там, записывать, там, добавлять, и толку все равно никакого нет. Во-первых, будет всегда акцент, если только, конечно, человек не приехал в маленьком возрасте или не родился. Этим, кстати, можно объяснить, что ни один, по сути говоря, русскоязычный актер в Голливуде не прижился. За исключением буквально, но ну, есть, есть исключение, конечно, каким-то образом они избавились от акцента, хотя приехали уже, ну, достаточно в зрелом возрасте. Юл к примеру, да, но ну, можно привести там не один пример, конечно, но это редкий случай, вообще-то говоря. Так, дети это не показатель. Давай у нас есть не очень интересно, а потом продолжим. Можно ли все, сколько гипноз вообще безопасен? Почему этим пользуются не все на потоке? Первый вопрос. Людмила спрашивает. Еще раз, задай вопрос, я не услышал вопроса. Можно ли все болезни лечить под гипнозом и насколько гипноз вообще безопасен для мозга? Почему этим не пользуются все доктора, скажем? Потому что докторам невыгодно. Потому что, вот смотри, я вот... Приехал в Институте Мини Бехтерева, я прекрасно отдел гипнозы. И там один был, значит, больной, который 26 лет лечился во всех престижных, значит, госпиталях и поликлиниках 26 лет. У него был пищеспазм, полупаралич руки. И поскольку его лечили таблетками, ну как ортодоксально, и он приехал туда, значит, в институт имени Бехтелева. Ну, профессор мне дал несколько клиентов, все. Вот, теперь я, да, я с ним беседую. И он мне все это рассказывает. Теперь, тогда он кончил. Я говорю, встань. Он встал. И я впился своими глазами в его зрачок правой половины и сказал, возьми ручку и распишись. Он взял ручку и расписался впервые за 26 лет. За три сеанса я его полностью вылечил. Он плакал, как ребенок. И представь себе, такая реакция. Да, после него, я еще троих, значит, там булимия была, значит, женщина не могла есть, она все время, рвоты у нее были. Вот, анорексия, невроза. Ну, в общем, троих-четырех я вылечил. С одного сеанса. И фурор. Мне уже запретили, представить себе, что я такой умный, а не все такие дураки. Нет, я просто владел техникой гипноза. Вот. Ну, одним а, словом... А, сейчас у нас... поверили... а? прости, прости, у нас есть еще вопросы. Ты на это ответил? Да? Давай, Анастасия. Меня проверяли три раза и не смогли ввести в состояние гипноза. Было бы интересно как-то как поправить свои вопросы вот таким образом. То есть получается, что, конечно, не все гипнабельные. И есть интересная практика, собственно, которая объяснялась. да. То есть люди проверяют, специально садится кто-то, ну, когда идет странный номер, допустим, да? когда садится кто-то... Кстати, был фильм про... Там играл, по-моему, сын это Янковского, Ростислав, по-моему, Янковский, да? Вот, играл вместе с Бондарчуком, который играл Кашпировского, типа. Многосерийный был фильм, вот, где как раз таки объяснялось. То есть кто-то приходит в зал, ну и начинает что-то такое говорить. Короче, он вычисляет гипнабельных людей. И поэтому из зала выбирается определенная группа людей, которые как раз самые гипнабельные. Но есть много людей, которые не подчиняются командам, допустим. Вот так, да. Ну, смотри. Правильно. 80% внушаемых, 15-20% невнушаемых. Всегда так было. Ну, что тут? Угу. Непонятно, непонятно. Угу. А болезнь... от, от, искусства, от искусства зависит от того, кто значит, у нас был электро, гипноэлектросон, специальные препараты были. У нас было наркогипноз. То есть медленно вводилось наркотическое вещество, вот, барбитураты, и говорили слова внушения, Спите, усните, крепко засните и так далее. И это работало все, если он не гипнабель. Поэтому всегда можно найти. Если один попался нехороший гипнолог, надо найти хорошего гипнолога, и все тогда получится. Хорошо. Искать надо. Понятно. А еще один вопрос, Ольга. Мессинг был ясновидящим, или все это гипноз? Мессинг, Вольф Мессинг. У него были удары, Он владел телепатическим гипнозом. Это даже выше, чем я занимался. Я же не делал ги телепатический гипноз, а он знал. Это дар с рождения. Это гипноз. А потом да, поводу он. ясновидения? Вот я и говорю. Вот ясновидение, телепатический гипноз это в высшей степени как бы человеческого мозга, который делает чудеса. Христос же тоже делал чудеса. Он тоже владел телепатическим гипнозом. Я И устранял всякие я, болезни. Я, я, есть... расскажу, я прошу прощения. Вот я историю могу рассказать. Я беседовал вот с этим самым Александра Колбин. Это ну, мой неплохой знакомый, когда-то мы с ним провели несколько программ, он у меня выступал, прошу прощения, на радио он у меня выступал, и он рассказывал историю. Дело в том, что он знал лично Мессинга, но он был молодым человеком, и его родители просто дружили с Мессингом. И вот как-то история, это вопрос к вашим, значит, Ольга, да? Ну, по-моему, было много доказательств, да? Но дело не в телепатическом гипнозе. Вот была такая ситуация, он рассказывал, что как-то он пришел домой, он был студентом еще. Вот Александр был тогда еще студентом. Он уже достаточно в возрасте человек, за 80 ему сейчас. Ну, очень такой бодренький мужик. И, и, и вот он пришел домой, он тогда учился, точнее, он абитуриентом был, поступал в медицинский. Вот, ну и на тот этап, когда он вот пришел, и когда родители сидели, пили чай с Мессингом, и вот ему задали вопрос, ну, кто-то мама или папа, не знаю, задал вопрос, поступит ли, вот, Саша поступит ли в институт. Значит, он посмотрел на него и сказал, нет, не поступит. Это была на редкость удивительно для всех. То есть я подумал, что быть такого не может, поскольку к тому времени он сдал все экзамены и получил все пятерки. Причем экзамены, которые он больше всего боялся, там, скажем. Ну, я не помню, там математика или что там было. Короче говоря, самое главное. Оставался один экзамен. Один экзамен по русскому языку. Вот. То есть надо было... А он всегда был отличником. То есть вообще безошибочно все... Даже вопросов не было. Он даже никогда не сомневался о том, что он уже поступит. Ну и, конечно, он про себя подумал о том, что ну, старик, хотя он тогда еще не был, таким сказать, совсем уж пожилым. И вот, вы знаете, он написал на тройку. То есть это было, все были просто поражены, поскольку все знали о том, что такое, он никогда не получал тройку. Ну, это не гипноз. Но гипнозом он сам владел без вариантов, потому что вторая ситуация, то что вот он тоже рассказывал, уже в быт на своего э, э, врачом. То есть он уже закончил институт, он уже был врачом. И вот как-то он был дежурным врачом в больнице, и к нему пришел Мессинг и сказал, э, то есть куда-то он ехал, короче говоря, ему надо было где-то переночевать. Он был то ли с гастролями, что он много гастролировал. Я рассказывал, что я сам был на его выступлении, Мессинко, где-то в середине, наверное, 60-х годов, я не помню, в Минске он приезжал. Я сидел довольно близко, от сцены я видел, все, так как он бегал. Но он тогда уже был очень пожилым, но такой моторный, подвижный. Он такие вещи делал, что это просто невероятные вещи. Ну, не знаю, тут нельзя так сказать. Это не фокусы были, это действительно были серьезные вещи. Короче говоря... Тот говорит, я вас могу поместить, Ольга Григорьевич, могу поместить, конечно, дать вам где-то там, вот. но дело в том, что у меня есть одно место всего лишь, занято, все палаты заняты, одно место, но там лежит больная женщина, которая я ничего не могу ей помочь, она стонет и стонет, она вам спать не даст, то есть просто ну, не подлежит лечению типа такого. Он говорит, ну хорошо, заодно я попробую, так сказать, с ней поработать. <laughs> вот. А она постоянно там, действительно, спать не давала, она постоянно стонала, чтобы ей не давали, морфии, и все, что угодно. И вот значит, туда зашел Мессинг, и вот продолжались эти стоны, вдруг на какой-то момент они прекратились. Значит, когда значит, Александр Голбин туда зашел, он увидел картину, женщина мирно и тихо спит а на соседней кольке спит Мессинг. Вот, и так вся ночь прошла без всякого всего. То есть каким-то образом, с помощью гипноза, хотя она но она была в сознании, конечно, он потом рассказал, тот ему, конечно, Мессинг рассказал, он пришел, привел в ответственное состояние, и вот, пожалуйста, вам ответ, как можно действительно и лечить. И, то есть очень интересные вещи. Но о Мессинге это отдельная история, Отдельная история. Наверное, как-то я, по-моему, делал когда-то программу, но надо сделать, потому что у меня много есть интересного. Тем более, еще раз я повторяю, я сам видел, как это все происходит, как рядом со мной он находил в кошельке там что-то булавку там, или что-то такое. Ну вот, интересно. Хорошо, Борис, давай продолжаем. Нам осталось 15 минут, Ничего, мы продолжим в следующий раз. Куда мы куда мы опаздываем? Это Мессенко опаздывал <свят> на поезд, а мы-то ладно. Но мы не опаздываем. Давайте, поехали. Вот мы сейчас вот с тобой беседуем, говорим. Да. Люди не представляют, что Была, и есть разведывательная школа в Монтере, там, в север Калифорнии. Они американским студентам дают за три месяца любые языки без акцента. Это не сказки какие-то, это реально, но это очень дорого. Я это могу сделать очень дешево и практично. Притом не надо никуда приезжать, не надо тратить большие деньги на эти школы. Это все делается онлайн. Вот я тебе скажу, вот смотри, я могу перевести естественный сон ребенка, допустим, с трехлетнего возраста до 10 лет. И сама мать только включит аудио и видеоразговорник. Понимаешь, я ее за два приема научу, как переводить естественный сон в гипнотический. И это не вредно, это только полезно. Мало того, она ему будет внушать хорошие качества характера. Ну, допустим, чтобы он любил, допустим, историю, музыку, художество, пробуждать любовь хорошей и убирать плохие качества характера, привычки. Понимаете? Кто-то мотивится, кто-то там обзывается и так далее. Но это уже все проверено. Американские, значит, вот эти гипнологи, они еще... В начале 20 века ну, десятки тысяч матерей, воспитания, детей и прививка их вот, языками, это уже сотни тысяч людей. И это было в Америке. Вот. Ну как не поверить? Потому что обыватели, тогда они не понимают, они не могут понять, что это все действенно... Это все практически испытано без таких-либо побочных эффектов. Я это говорю. Вот. Теперь я могу сотни примеров, когда за 40 лет сколько я видел э, прекрасных исцелений и заучивания языков. Теперь смотри. Значит, когда я приехал в Америку, что интересно, что... Я до того, как приехал в Америку, там со своими родственниками, три месяца изучал интенсивный курс английского языка. Вот. Ну, я думал, что я приеду, буду понимать. Приехал, ничего не понимаю. И я был в таком состоянии, в депрессии, я чувствовал себя... Ну, вот. Всю жизнь я изучал язык английский и ничего не понимал. Ну, думаю, неужели я такой тупой? Неужели я такой дурной, что? И это вызывало мне, причем работы нет, двое детей, ну как их кормить надо, какая работа? Вот, и я мучился. А муж моей сестры, он вперед приехал в Америку, он в совершенстве знал английский язык и был... Заведующий кафтой иностранных языков в Ленинграде, они там жили сестру. Если бы не он, я, наверное, бы застрелился. У меня было такое, такое состояние. Теперь я хочу переучиться, мне теперь нужно, значит, на английском языке сдавать медицину. Но я же не, ну, как бы не знаю английский язык. Кстати, у нас есть British English и American English, понимаешь? Я в Америку приехал, там American English, не British English, а в Союзе у нас, значит, British English. да, да. Случае, я, я, помню, можешь... я помню, извини, я в школе, когда учился, мой друг, значит, надо было, так сказать, задание было, ну, рассказать о чем-то, да? Вот. И тема была, значит, Лондон. Ну, все-таки, да. Вот. Он, значит, выходит, э, из-за парты к доске выходит и так, значит, ярко так это говорит «Зе Лондон!». Она ему так, две ошибки сразу. Во-первых, артикль не надо, «Зе» не надо, во-вторых, не Лондон, а Лондон. Вот тебе понимаешь, американцы произносят не «ОА», не «Стоп», а «Стоп». Остап, к примеру, да, то есть почему-то, да, и какие-то слова, вот, допустим, как произнесет бритиш uh, uh, uh, вода, допустим, water, uh, как произнесет американец, water, <laughs> то есть совсем как бы по-другому, да, то есть как-то как так глотает какие-то вещи. Да, ну хорошо, так вот, да, так ты что дальше? Я был в глубокой депрессии, и я не знал, что делать. Я вообще хотел уехать обратно, но в Ташкент уже не мечтал. Хотел уехать вообще в другие государства, где ну, я могу понимать язык. Теперь Бог послал одного предусматривающего врача, Павел Алисон, помню. Мы с ним подружились. Он был хирургом, 25 лет, значит... Был хирургом и в Иране жил. Он наполовину турок, наполовину азербайджанец. Вот. Ну, тогда ему было за 60 или под 60, не помню. А я приехал в 35 лет в Америку. Вот. И он часто к нам приходил, все жена угощала его. Жена у него была итальянка, у них детей не было, но у него было семь, семь собак вот. был очень интересный человек и вот он мне открыл тайну очевидно он работал на КГБ он сказал то что ты не понимаешь значит это программа КГБ в СССР она специально сделала так чтобы ты изучал Английский язык и не понимал. Это программа. вот А кто понимал, это только значит, те, которые кончали институт иностранных языков, их на учет, вот они понимали иностранцев, вот, и они владели э, иностранными языками. Я впервые, значит, я от него это слышу. Он говорит. Это естественное состояние. Сейчас ты приехал, ты слушай иностранный язык и считай, что это нормально. Слушай и это естественно, ты не будешь понимать, пока ты не раскрутишь вот этот чип сверхсознания, пока он тебя не адаптируется, там ну, как бы зерно вот это зерно. Ну, допустим, английский язык, находится в зародышевом состоянии. Как зерно, если ты не будешь поливать и давать свет, это зерно останется зерно, оно не будет расти. Для того, чтобы прорастить зародыш этого языка, нужно слушать, слушать, слушать, пока не пробудется этот чип сверхсознания головного мозга. А я тогда взял курсы, и я, значит, на английском языке должен был сдавать медицину. И теперь я ему поверю. И теперь что получается? Я слушаю, не понимаю. Но теперь мое сознание говорит, так должно быть. Дай время. Теперь первый месяц не понимаю, второй месяц не понимаю. Продолжаю. Два-три часа, значит, я и телевизор смотрю. И, значит, слушаю там вот эти тейпы, наушники, одеваю. Я заплатил деньги за то, чтобы выучить английский и издать медицину на английском языке. Третий месяц не понимаю. Четвертый месяц стал немного понимать. Пятый, шестой месяц вдруг все стал понимать. Ну, допустим, 80-90%. Таким образом, через полгода я уже мог общаться. То есть я уже понимал вот как дети, понимаешь? У них это естественно. Почему? Потому что там получается как бы э, вот из подсознания информация идет в сознание. И человек как бы понимает. Потому что у нас логическое мышление есть. Вот. И у нас есть э, значит, подсознательный разум есть сверхсознательный. И вот это вот э, вся информация из подсознания должна выходить э, в сознание. У детей это работает прекрасно, хорошо. И у них перегородка между правой и левой стороной мозга фактически э, осуществляется э, прекрасно. Они как гипнотики. До 7 лет дети стопроцентные, э, как боги, бы, как будто они в гипнозе находятся, все записывается. Как вода записывает информацию, так и головной мозг у детей. А теперь с возрастом там получается пространство, уже увеличивается пространство между подсознанием и сознанием, и рабочие клетки, которые переносят информацию справа-налево, то есть справа половины головного мозга, где хранится вот эта вот резервная память, на сознательную часть. И они становятся ленивые, эти клетки. И теперь их надо заставить работать правильно. И вот здесь, ну вот через гипноз, через аутотренинг, мы можем заставить эти клетки работать правильно. И тогда память увеличивается на 90-95%. Вот я, как бы, сам живой пример. И я через год уже стал выступать на английском языке. То есть я, значит, у меня же были книги, которые я написал, я стал их продавать. Да, у меня был акцент, но мои книги покупались быстрее, чем американцы. Потому что я, когда говорил, все проходило через сердце, через души мои. Потому что у меня была вера в то, что я делаю. Вот. И постепенно-постепенно я уже как бы стал значит, более смелым и уверенным в том, что значит, мы, каждый, может раскрутить любой язык. Теперь слушай дальше. Я значит, работаю значит, в Нью-Йорке, я в 20 штатах жил. И, значит, в Нью-Йорке пришел один ко мне русский, и, значит, и говорит, доктор, я здоровый человек, я инженер, там, работаю на какой-то компании, я хочу пройти у вас курсы, значит, профилактику своего здоровья. Вот. Сколько бы это ни стало, я вам выписываю чек. И я вот уже пятый язык я буду изучать. Значит, он, значит, это его хобби, изучение языков. Он входит, значит, первое, как я уже сказал, самодисциплина. Второе, он добивается того, что он легко читает газеты, переводит и разговаривает, и едет в эту страну, понимаешь, это цель такая, в эту страну, и путешествует, он хороший путешественник. И вот представь себе, он вставал в 4-5 часов утра, до 8 занимался языком, а потом шел на работу. Я говорю, я никогда не видел таких людей, как ты. Понимаешь, вот запомнилось мне, что человек, если он хочет, если он сильно желает, он может добиться всего. Борис, так, это... Да, э... Я прошу прощения, но у нас уже время заканчивается. Уже остается пару минут всего. Первое, коротко. Можно ли сравнить гипноз и как с даром убеждения? Это то, что ты вот сейчас типа сказал, убеждение самого себя. То есть убедить самого себя действительно о том, что ты добьешься этого, а не «а может быть» или, так сказать, ну и так далее. Вот Как можно сравнить? Он же должен знать, вот родители должны знать, вот что он любит вообще. Очень их родился. А родился. Мы говорим о взрослых людях. Так вот я и говорю, что в детстве надо было поделить, ну, что они любили, опоздали. чем они занимались, что с любовью они делали. Но это было. Потому что он до сих пор... Прости, а? но это уже было, уже прошло. Давай вот люди хотят знать первое, значит, вот это вопрос, но самый главный вопрос не этот. Самый главный вопрос. Борис, а вы ведете курсы самогипноза? Ну, я бы сказал, не только самогипноза, наверное, а вообще гипноза. Можно ли научиться онлайн, короче говоря, поскольку Кашпировский был, вел по телевизору, но тогда, сами понимаете, интернета как бы особо не было, да? Вот. А сейчас есть, поэтому тут, конечно же, можно лечить болезни через интернет. То есть вы можете или нет? Сто процентов могу. Я же этим занимался здесь. И в Америке на что? У нас уже все уже готово. Как гипнотизировать других и как себя гипнотизировать. И книги высылают. И все это видео, все будете видеть. Есть... Как, вообще, слово гипноз нельзя говорить, потому что люди боятся, думают, что это колдовство. Да, да. Вот. Ну, люди ничего не знают вообще. А гипноз они ничего не знают. Поэтому... Там я говорю, ступенька за ступенькой, как себя гипнотизировать, как детей гипнотизировать и как гипнотизировать других людей на успех. И это все можно позвонить Анне, Анне она высылает всю литературу, и все аудио, и весь мой курс. Ну, мы сейчас говорим про, но ну, мы не знаем, мы сейчас говорим про Центр сан платформу, Короче говоря, ответ на ваш вопрос, Людмила, и те, кто хотят, кого это интересует еще, да, может, и курсы эти есть, если у вас есть, друзья, и желание, и намерение в большей части действительно что-то изучить или от чего-то излечиться, во всяком случае мы можем такие вещи попробовать, не то что попробовать, я знаю, что это работает тоже, в общем-то, очень даже хорошо. Но, опять же, это же дело человека, спасение утопающих дело рук семьях утопающих, как мы знаем, правильно? Вот, поэтому да, может. Борис, ну, наверное, мы на этом должны остановиться, мы продолжим. Я полагаю, у нас будут вопросы и какие-то будут ну, запросы, наверное, да, и комментарии, поэтому мы будем на них ориентироваться. Ну, хорошо, скажи, как Кой последний, наверное, вопрос. Сколько ну, мы все разные, правильно? Сколько потребуется, к примеру, вот таких уроков, и насколько эффективного, вот, допустим, это будет обучение. Надо ли потом какие-то продолжения этих курсов, базовая какая-то система? Как это вообще? Примерно для детей. Сколько... Для детей надо ну, максимум 3 месяца для детей. До 10 лет. А для взрослых? Да, до 10 лет. А для взрослых где-то 6-8 месяцев. 6-8 месяцев. И, да. то есть, при занятии, скажем, один раз в неделю? Нет. Два раза в неделю, и при том два часа они должны заниматься языком. Это если язык, а если болезни? Если болезни, я не знаю насчет болезни. Это мои ученики сейчас работают. Я сейчас болезнями не занимаюсь. Хорошо. А, то есть, а что, кроме изучения иностранных языков, можно еще? Можно ли, допустим, научиться дару, ну, типа телепатическому, к примеру, влиять? Ну, человек хочет получить новую должность или повышение оклада, скажем так, можно ли научить его, чтобы он, так сказать, вот своими так, пристальным взглядом на, на начальника или начальницу? Да да. да, да, может быть. У меня даже были такие случаи, когда люди из Чикаго приехали трое, одна устроилась, двое не могли устроиться. Я ввел гипноз и сказал, что вы в течение недели найдете работу. Я как бы действую на подсознание. И представь себе, это вот как бы хроники Акаши. Там слова не знаю нет, там все разрешается. И вот эта информация, вот оттуда пошла хроники Акаши, а двое нашли в течение э, недели, нашли любимую работу. И таких было много. Может быть? Я нищет. Нищих делал богатыми, понимаешь, все дело в сверхсознании, угу. потому что Богом нам заложенные вот эти программы успеха. Мы рождены не для того, чтобы болеть, маяться, страдать, мы разделены для того, чтобы иметь успех. Ну, все зависит еще от кармы человека, ну, карму тоже можно убрать, вот карма, которая тормозит и делает человека больным, вот, нищим, страдальцем и так далее. Эмоциональная сфера очень важна. Так я хочу сказать, что гипноз во всех сферах жизни очень актуально. Значит, значит при воспитании это один из главных методов воспитания это сугестия. как внушать детям. Угу. Иметь успех В спорте я могу сделать так, чтобы человек станцевал лучше всех. Он никогда не танцевал, но он будет танцевать лучше всех в течение месяца. Он может поднять большую тяжесть при внушении. Он может завоевать золотые медали. Я сталкивался с этими тренерами Майкла Тайсона и Мухаммеда Али. Все, что... Они работали с психотерапевтами. Там была, был тоже гипноз. Вот. Во всех сферах деятельности нужно применять внушение. Если человек не принимает, значит, у него не хватает знаний. Он еще не созрел. Не созрел. Понятно. Скажи, вот. пожалуйста, ну, у нас время уже подошло к концу. А, скажи, Алан Чумак, он занимался гипнозом, когда он там Воду заряжал и пасы это делал перед всеми. Внушение, конечно, внушений. Это было то, что он делал, это было действительно правда, да? Он обладал. Да, да? То же самое внушение. То же самое внушение. Понятно, понятно. Внушаюсь, Хорошо. Да. Борис, время у нас идет уже. Сейчас будет просто закрытая программа, поэтому время у нас уже все закончилось. Мы поговорим вне эфира и назначим следующую программу. Ну, программа это будет в следующий вторник. Если есть запросы, пожалуйста, адресуйте центру Сангейтс по электронной почте. Всего доброго, Борис. Здоровья. Удачи, удачи, до скорой встречи. Всем, всем, до свидания. Пока. Так, дорогие друзья, ну что, я могу сказать о том, что ну Наверное, я уже говорил, я лично знаком с Борисом очень много лет. Собственно говоря, мы с ним провели очень много программ. Это не было даже еще YouTube-канала «Центра Сангейтс. это было радио Сангейтс, реальная студия, где мы значит, вели эти передачи с ним. Ну, где-то в архиве они есть. Так? Потом на какой-то момент мы прервались, поскольку он переехал из Соединенных Штатов, он переехал обратно в южные бывшие республики, вот, где запросов было очень и очень много, и где неизмеримое количество учеников он воспитал и довольно многих людей вылечил. Сами понимаете, не везде и не всегда можно делать то, чего не положено, к сожалению. К сожалению, то есть альтернативная медицина, так называемая, да, она ну, не востребована. Вот, поэтому, ну, вот так. А гипноз, да, можно, пожалуйста, если есть такие, у вас будет желание, то нет вопросов. А по поводу Акаши, ну, мы знаем это, Акеси, мы поговорим в следующий раз с Борисом, который не был никогда доктором, но он давал такие рекомендации, что врачи Диву давались, и аптекари, которые, значит, такие, скажем, Поскольку там действительно написано все. И как можно сделать то, что нам кажется вообще не, совершенно неприемлемым, совершенно невероятным, но можно сделать. Да? Надо только просто уметь это делать. Хорошо, всего доброго, до новых встреч. Спасибо.